Стоять. <свят> раз, раз, раз, раз, звук пошел, мотор, запись. Роб, они одновременно а две, друг у друга брать не буду Нормально. по тебе, как класс, что за ставь обязательно лайк подписывайся на канал нажимай на колокольчик чтобы не пропустить следующее видео 1 мая 1430 по москве первая скважина 63 пнд ПНД трубой обсадной в данном месте есть насос какой БЦ? Агидель Кама. Что здесь? Но ну, почему мы будем именно 63 здесь? Ну что... вот, агидель, кажется, здесь у человека, чтобы не покупать самосасывающий насос на обесинку. Поэтому будем 63 трубой с одной. Многие спрашивают, зачем бурить Иногда так, иногда так. Вот. Вот так, короче. Вторая скважина тоже будет 63 трубой, обсадной, ПНД-шкой. фильтра. Вот, вот он. На крыше. Карлсон. Как Карлсон. Вот. Метраж здесь. Какой С метраж? 13 метров. 13 метров. А вот фильтр для этой скважины метр девяносто замок в замок p 52 тканая нержавейка ну, где копать показывай Яйца будут красить Завтра Пасха. Технологические лунки выкопаны, заливаем воду. Добрый день. Сетка нужна, так буровая. Всем нужна сетка. В Казахстан сейчас вот парни спрашивали канат. 6 квадратов, но очень дорого, конечно, пересылка дорогая. Я вот отправился в Казахстан, там получилось полторы тысячи пересылка и сетка сама. Короче, пересылка так же, как сетка стоит. Но дело в том, что в Казахстане у них там вообще беда, там ценник что-то вообще нереальный, нереальный ценник с сеткой. Дентанит. Ну, все, Немного Не ли? Этого ведра хватит, чтобы нефтяную скважину пробурить. Угу. А. Ну все, бросаю. Бросил. Мы всегда готовы. 1 мая чуж не поработает. -то? Мир, труд, май. Где ты? Вот он ты. Ух ты монеты, себе, Монета? Да. Много покажи. Сейчас, монеты мы любим. Ой. Сейчас, Запись -то идет идет. А пока все. Я вылечу, ты меня вылечу. Куда идешь? А вот так и нам. Да. Ну да, да, все одинаково. Разником. Вот Можно видно. Желтый, видать. Ну-ка, иди сюда. Вот. Мелкие-мелки. Опа. Видно да, киселек конкретный. Я говорю, тут можно нефтяную скважину пробурить. Ну, фот... Какой песок пошел, смотри, желтый-желтый. Mm -hmm. mm -hmm. Сразу видно, как отличается. Давай посмотрим, что там идет. Опа. Ой. Да уже получше пошел песочек. 750. Ну и хорошо. Я все, говорит, вижу. Оп. Не видишь, что подливать надо. Не вижу почему. А, вижу, все, вижу. Опа. Оп. На мотор не льем Что там у нас? Покажешь нам? Вот так вот полон надо иметь Чтобы Зачем? не ковыряться Зачем что-то иметь? Лежи. Ну, средняя фракция вот. Пойду колодец сниму Журавли. Только заметил, что он здесь есть Только колодец такой, конечно, опасный Туда можно навернуться Можно упасть Да, кто-нибудь все замернет из детей. Раз, два, два, с половиной метра зеркал. Даже меньше, два, тридцать, наверное. Все, захламлен. Захламлен. И очень опасен. Захламлен и очень опасен. А, здесь 6 метров пошел, пошла вода. А, там 2.30 где-то, 2.30. Замерим труба сколько у нас. Не трогай ничего. Вот так буду замерять. Время не ждет. Все, все, обсаживаемся. 13-30. Ой, 13,5 пробурили. Фильтр 2 метра идеально, сейчас будем обсаживаться, доставать трубы то есть наоборот, доставать трубы и обсаживаться пробил Провил конкретно, и все. А, все, Роман. Отсадился? Нет. Вон метка. Давай, давай, давай. Ты что гонишь? Вверх, вниз, давай, вверх. А, а, а, а, давай. Да, да, Да нет, сейчас, я а, спинт а, Да нет, Ну а, да. говорю. А я, я тебе говорил. Не тонись. Нет, без... нет. Я чувствовал, что она уже завалила. Я доставал в Нет, тихо, ты. Клонись, Роман. Это называется спешка. Не замыли скважину, к доставали, я прям сразу чувствовал, что уже подваливает. Все, сейчас пробьем заново. Так, опустили штанги заново, промываем ствол, замываем. Тут надо замывать, а там вверху, это так, в Засекает да? 8 минут, 8 минут замоем и будем обсаживаться размешали бентонита опустили заново штанги все пробурили обвалившийся участок опять на тот же метраж на 13 половиной. сейчас замываем и будем обсаживаться фреза большая на 90 начали доставать штанги и краем фрезы черканули по стенкам скважины по водоносным прям хорошо туда прям вонзились и прям прочертили сантиметров 30 Вверх, я прям почувствовал. Прям чертим, и она тут же обваливается. Вот что произошло. Вот так ее все, только будет не было. Ёпп, опять что-то, сука. Ёпп, ага, пробьешь на том опять. Ты ее вверх, наоборот, направляй, чтобы я садился на нее. Давай, давай, стуй, вс ⁇ Вверх. Давай, давай, вверх, вверх, вверх. давай, давай. Да, вверх. Стой, давай. давай. На ней, давай, вверх. Вверх, блин. Не, еще, вверх. И. давай, еще, вверх. Эй, нет. А наверху! Вера, давай! Новую бурить Совсем дятел! Давай! Не хочешь, мозгами думать Все! Давай-давай-давай-давай! давай давай Все! Двенадцать! Давай, еще, еще пойдем. Вдвоем. Все. Да. Потому да. что трубаеч, кончик загнут, она собирает. Выпрямлял я его. Кончик. б. Выпрямлял-то его. Не надо, Роман, сетку. Все, да. Нам неж, да. Дедут волны у нас. бентонит вниз осел, вода вверху. А ну, тут чистая уже до... Да. бентонит да, он чуть-чуть ниже. Ну-ка, на камеру будет видно. Вот он. ну да вот он. Ну, интересно, интересно. Сейчас до воды 3 метра у нас Даже меньше, 2,50 где-то А выкидывает Ну, скажем, не так замечательно, как хотелось бы При таком зеркале И сейчас можно не понять пока еще То ли это бентонит Свою роль играет, да? Стенки не все еще скважины Омылись от бентонита То ли это такое место, где выкидывают слабо Есть такие места, где слабо выкидывает При прокачке компрессором Как правило, когда маленькое зеркало, конечно, выкидывает прям без периодов. Но эта труба 63 когда часто буришь в скважины, потом, когда буришь под 63 трубу, немножко как бы искажается. Вся картина, скажем так. Сейчас попробовал воду на вкус, но ну, прям конкретно в воде большое содержание бентонита, прям это ощущается. Вот постепенно вымывается, и вода светлее становится, и выбрасывает уже получше. Все же бентонит въелся в стенки скважины, песочные. Новый Лери, Новик, новый чайник. Чего ж Вон у вас, я смотрю, Лер, агидель, да? Агидель. Ну, если она стояла, вы в том году пользовались? Ну, думаю, сейчас попробуем поставить. Сейчас сначала свой поставим, потом глянем и ваш поставим. А то лучше выпечит. Ты Че что? -че? Чем это? А то лучше? Не знаю, не знаю сейчас. Как говорится, вскрытие покажет. Чайник, крышку закрой. Ага. Ну, Подожди. Ну, Охладил. зеркало. Где розетка? Там, где Первый запуск. Ой, наблюдаем. Все, вода пошла, труба падает, он наклоняется, вода поднимается. упадет в Не упадет. Важно не раскачалось, жило не, не открылась. через загород. О, через загород этого уже не будет вынимать. Мы получается выше. Сказал, что надо пускать до самого дна, потому что скважина не раскачана. Начинает раскачиваться. Вот. Напор больше не увеличивается, берет свою стабильную фазу. Вот пошел опять. Сейчас упадет. Но не до конца уже падает. Уже потихонечку раскачивается скважина. Так, ну все, устаканилось, скважина почти раскачалась, напор стабильный. Иногда в таких случаях прокачивают вот так вот, берут со скважины и в скважину, вот так вот. И туда-сюда гоняют воду, происходит раскачка. Ну вот, напор больше не падает, жила почти открылась, сейчас поставим Агидель, Агидель хозяйскую, и целый день будут ее гонять. Вот сегодня было видно, как бентонит влияет на жилу, как он впитывается, как он берет, берет свое, и потом скважина не отдает воду сразу, напор падал. 1 мая, вторая скважина. Мир труд май. Скважина также 63 трубой ПНД обсадной. Выкопали технологические лунки. Приготовили ручки, бочка, фильтр. Вон. Второй, который лежал на машине. Воду берем от соседа. Дедушки 84 года. Дитя войны. Еще бегает, на машине ездит за рулем. Вообще красавчик. Нам, Александр, такого не видать. Что с такой работой бурение скважин плюс володя может подкинуть еще годков к пенсии так что и так то сейчас мужики уже даже не думают они мне кажется об этой пенсии если так то пиши в комментариях может я не прав так или не так Первая мая, вторая скважина в процессе, первая труба Александр Устанка. Все хорошо. Погода замечательная. Траву уже косить можно. Процесс пошел. Корни, корни вот попадаются. Группа корни там у нас. Все идеально. Одна труба полтора метра. Одна труба полтора метра. Вот, Потом, получается. Блять, получается, вот качку воды хватает. Качку. Сколько лет лет скважины лет? Ну, ну, как минимум 30. 30 меньше. лет. Вот. Качку воды хватает, а насос, да, все, все. насос а насос не тянет. не тянет. Все, воды не хватает. Вот он А стоит. вода хорошая. А да, вода хорошая. Хорошо, что жалко такую складку. Вкусная вода. А ну, вода вкусная. Да. Немножко застоялось тогда. Роман, затрудню, иду, иду, иду. Так, но ну уже у нас стемнело. Меня Прокачали скважину водой, теперь вот компрессором. Оттуда. Сейчас. Компрессор а ну, тут не пройдешь нигде оттуда. Зади. Видать, отлично. Закидывает вообще замечательно Просто замечательно Мы да, искал, что она, знаешь, сколько бентонитов Мы выпили в двухэтажку 21 да, метра, 23 метра пробурили Там охренеть он, он, он Почти полмешка, Роман Бентонит затирать Да вот Я тебе ну, вода вообще не кончается Компрессором прокачивается А на первой скважине бентонита было много очень Замыли мы а здесь мы почти, почти не добавляли. Она вот как будто из под крана идет. Так, первый запуск. Хотя пока видео снимаю. Зажигалку подносишь? Газы Сейчас. идут или нет? Все, а, скважина пробурена. Вторая, первое мая.